Добрый день. Очередное заседание нашего дискуссионного клуба «Восход» и тема сегодняшней дискуссии «Коммуны как форма общественной собственности». И первый вопрос нашему гостю Павлу. Могли бы рассказать, что такое коммуна также? Ну Есть частная собственность, а есть общественная собственность. И вот одна из форм общественной собственности – это коммуна, где фактически... Ничто не принадлежит каждому из членов, но, в общем, вся коммуна, она принадлежит каждому члену. Это у людей исключает уже индивидуализм. То есть фактически коммуна это еще не полностью обучисление всего во всем мире или там как Но это уже первый шаг. То есть это обучисление там, ну, допустим, 500 человек. То есть у них уже исключается индивидуализм. Они уже не думают о себе. Они не думают о том, чтобы нажить себе какое-то благо, чтобы присвоить себе. Они думают уже об общем целом. То есть я думаю, это, то есть вот эти коммуны сейчас уже создаются, и я думаю, это очень важный шаг к всеобщему, к коммунизму. На данный момент все, пожалуйста. Ну, я могу передать, кто-то хочет сказать. Так, слово предоставляется Аркадию. Аркадий, есть что добавить? Благодарю за предоставленное слово, Григорий. Вот, мы тогда пойдем от истории и самого слова «коммуна», что она обозначает общежитие, общее что-то, коммуниз, вот, и общий труд подразумевается в коммуне, то есть люди, сами владеют средствами производства, сами на них работают. То есть, поэтому, конечно, исключается эксплуатация одного человека другим через присвоение его прибавочного продукта, создаваемого им. Но изначально же мы планировали говорить о конкретной форме этих коммун, толстовских коммунных, и у них же основной не Основное отличие от коммунистов не в том, что они не собирались жить в коммунах, или наоборот, собирались жить только в коммунах, а в том, что у них непротивление злу насилием является основной их движущей силой. То есть они собираются построить общество, в котором нет эксплуатации человека человеком, но они не собираются... Насильственно противодействовать предыдущему обществу, которое уже на данный момент отмирает, но активно сопротивляется на рождение нового общества. Если я правильно помню, в прошлый раз мы об этом хотели поговорить. Ну да, можно об этом говорить. Так, то есть правильно понял, Павел? Смотрите, именно коммуны, это когда общество поделено на именно коммуны, то есть такая децентрализация получается, одна коммуна и другой, где и в другом регионе и другая коммуна. Да Можно рассматривать как, это, государственную. Как, как государственную форму, конечно. Ну, я не знаю, о чем. Но это тогда конечно, получится, что каждый город есть коммуна, закрытая, по сути. Но тогда каждый город должен жить по какому-то закрытому циклу либо он должен быть настолько огромен размером со всю землю, чтобы у него были ресурсы для производства всей необходимой инфраструктуры и перечня продуктов и вообще номенклатуры производимых продуктов, не только продовольственных, как сейчас подразумевается, товаров, но в принципе производимый продукт для жизни. То есть, чтобы мы продолжали летать на самолетах, ездить на машинах и спускаться в океаны для каких-либо целей, мы должны иметь огромную инфраструктуру по производству этих вещей. Если вернуться к изолированным коммунам, которые сейчас можно представить как коммуна в виде небольшого города, ведь без... Моделью управления и централизации, вот этой всей огромной инфраструктуры, невозможно получить готовый результат. Потому что у нас медь находится в Африке. В, в Африканской коммуне по сути. Будет да. Медь в Африке, щел, щелчно-земельный, элемент, допустим, в Китае. Мы сейчас не берем их в настоящее местоположение, просто допустим. Медь в Африке, земельные, в Китае, сталь в России, нефть, на которой все это будет ездить в Арабских Эмиратах. И как им все это между собой? Это опять возвращаемся к идее обмена. То есть не прямого продукта обмена, а какого-то обмена, что мы затратили столько сил на добычу своего ресурса, вы затратили столько сил на универсальный какой-то Товар, который будет меняться на все это. Мы вернемся тогда к деньгам, к этой ну, то есть, получается, так, да. немножко. То есть получается такая форма. То есть, если смотреть на когда на кому мы то есть взаимодействие между коммунами получится на своеобразно товарно-обменное отношение. То есть коммуна кому нужно это, другой коммуны, да. то есть фактически эта связь будет похожа именно на товарно-дечные отношения. Да. Так, то есть вот, так, Павел, есть что добавить по этому вопросу? Ну, если, то есть, может, естественно, обмениваться деньгами друг с другом, то у них возникнет эксплуатация. То есть тогда уже не каждый человек будет, а просто коммуна одна будет эксплуатировать другую коммуну. Но есть э, другой все-таки способ объединения конфедерацию. То есть, если какая-то одна коммуна, ну там скорее всего будет не одна, например, да, кому не нужна сельхозтехника. То есть какая-то конфедерация может возникнуть из 10 коммун, из 15. Вот. которая найдет все эти ресурсы, организует и будет э, не деньгами обменивать, а если им нужно непосредственно ресурсами, непосредственно людьми, то есть какой-то продукт, да, да, то есть э, не будет учета денежного, угу. то есть это не обязательно учету денежного, как внутри коммуны, то есть есть люди, которые трудятся, например, вот у меня есть 8 часов времени, я их отдаю каждый раз, так и между коммунами можно организовать ту же самую систему, то есть у коммуны есть время, часы, у кому есть ресурсы. И также их можно сложить для получения продукта. У вас он, он дано, появился. Да. Так, все. Так Аркадий что-нибудь поэтому отправить? Конечно же, а почему мы рассчитываем, что по кому не должно работать 8 часов? А почему не меньше? Почему, ну, отрицается, не знаю, почему отрицается развитие средств производства? То есть но для развития средств... среднее время для работы кому-то, по... Среднее время работы человека, каждого на общественное благо, оно будет только сокращаться за счет развития тех средств производства. Но для того, чтобы вести какие-то научные изыскания, должны быть очень большие ресурсы у этого общества. Это не может быть, как коммунные там, деревни, 100, 200, 500 человек. Это невозможно. Это возможно только в рамках целых стран, таких как Россия, Китай, США, Канада. Там хватит, столь... там хватит ресурсов и научных и производственных для того, чтобы что-то изобрести новое и, в принципе, сокращать трудозатраты. И сейчас это уменьшает не то, что это невозможно сделать, невозможно сократить физически затрачиваемый труд человека, а сама система эксплуатации человека человеком, что неоплаченный чужой труд, Фактически неоплаченный труд наемного работника изымается через вот эту вот систему неравновесного обмена между капиталистом и наемным работником. Наемный работник, подписывая контракт с капиталистом, обязуется работать на него столько-то часов, и свою, раб... свою зарплату он отрабатывает, допустим, за час, за два. А все, что остальное он в рабочий день сделал, это идет в карман капиталисту. Я, конечно, не сторонник профессора Попова, но в этом плане можно использовать такую механику показательную, что мы всего лишь час или два работаем для того, чтобы свою зарплату сделать. А остальное время мы на яхте и Исечинах и прочих работаем. Но это в чисто капиталистических да. отношениях. А в чисто, это. А в чисто тогда социалистических отношениях мы по-прежнему могли бы работать, может, уже не 8 часов, но 6 или 4, но час или два мы работаем на себя в этом обществе, на то, чтобы себе восполнить зарплату, свою рабочую силу воспроизвести, а остальные 2 часа… Мы работаем на все общество, создавая прибавочный вот продукт, который распределяется обществом же, в котором мы сами им управляем, либо делегируя через советы свою функцию управления, либо сейчас уже с помощью телефонов, интернет-сетей можно напрямую голосовать за какие-либо решения и можно уже свою властную функцию осуществлять, даже не, от, не отрываясь от производства. И ты сам решаешь, на что идут произведенные за эти два часа работы на обществе продукты. То есть строим ли мы больницу в округе, строим ли мы школу. Потому что здесь на месте известно, сколько детей родилось, сколько людей болеет в среднем. И что важнее там построить больницу, школу, университет, там столовую ту же. Так, хотелось бы также поговорить об одном утверждении. Допустим, сейчас, допустим, после революции произошло деление и на общество, на коммуны. Сказал, что у них может быть два варианта: либо они будут, например, в процессе взаимодействия между собой они все-таки придут к, е, к единому совету между коммунами, который, чтобы поможет им больше, как раз улучшить связь между этими коммунами, что нужно производить для благ общества в целом. Либо это просто может произойти откат уже к уже капиталистическим отношениям. Ну, ты сказала после революции. Вот именно после революции. Ну, после когда вот здесь Если так... это произойдет очень резко, то откат не минуем. Но коммуны, они для того и как бы люди хотят в них участвовать, чтобы mm -hmm. избежать как революции резкой. Вот. И когда это все постепенно, полномерно происходит, у них есть время, чтобы сказать революции. А вот так вот резко. Это только с помощью внешнего какого-то управления, с помощью какой-то власти. То есть, правильно понял, сначала образуются коммуны, а потом каждая коммуна в результате взаимодействия, каждая коммуна будет делегироваться по человеку, например, в одно общий единый совет, чтобы уже да. люди коммунами. То есть фактически уже будут зачатки единого плана, по сути, над коммунами да. и на производство. То есть такая то есть, она, она идет инициатива именно снизу, то есть не сверху, да. когда идет какой-то революционер, давайте восстанем, там, средства производства все под единым да. а идет именно снизу, когда люди сами, без какого-то руководства, самоорганизуются. Вот идея кому. Так, Аркадий, что ли? -то Тогда управляет? возникает такой вопрос, а как же люди, соорганизуется вот так вот в эти коммуны, что их подвигнет, мы же материалисты тут все, значит мы, преслед... мы везде видим причины каких-либо последствий, какова может быть причина того, чтобы люди начали массово объединяться в коммуны, если сейчас их общественное бытие диктует им совершенно иное мировосприятие и иное поведенческое поведенческую модель? Ну, тут все просто, потому что буржуи завинчивают гайки, с каждым годом людям становится все тяжелее. Они начинают осознаваться, что они пролетарии, они работают, но их эксплуатируют. Угу. И это как один из выходов, как избежать эксплуатации. То есть банально можно создать, например, не коммуну, а любое некоммерческое общество. То есть любое некоммерческое общество – это какая-то такая часть коммуны, то есть берется, например, 100 человек, 100 семей даже, скажем. вот эти 100 семей могут вместе закупать продукты напрямую у поставщика, угу. не минуя магазины, минуя всех этих буржуев с их эксплуатацией. С по, по, по, по, извини, что перебью, это вот уже вы, это вы рассматриваете уже как раз на данный момент, на сегодняшний, при сегодняшнем да. реалии, пусть даже в нашей стране, то есть уже можно, да, в, уже в, можно. в строй без а, смены на социализм формации. именно уже сейчас создавать постепенно коммуны, которые, которые, да, просто, просто знал, которые должны вытеснить капиталистические отношения тенденции. Да, и тенденции. – просто если и, все знают, что они за... пролетарии, да. они смогут вытеснить и... Это не будет никакой крови, ну, конечно, возможно какие-то волнения, не без этого. То есть прямо сейчас можно действовать. Так, ну, также вы не исключаете то, что будет все равно противодействие. Талисман, конечно же, это. Это так. Оно будет. Так, и вот о противодействии хотел бы Аркадий дать слово. Аркадий, вот вы уже поняли, что он сказал Павел, и. Конечно же. Конечно возможно ли? Конечно же, тут сразу закрадывается то, что закупается напрямую. То есть они где-то должны брать деньги для того, чтобы оставаться в этой системе и иметь возможность расплачиваться с поставщиком. То есть вы сами это признаете, что они где-то работают, эти 100 семей, которые объединились в квазикоммунную, а потом они могут уйти, конечно, из города и где-то поселиться, где их не найдут, но опять же это потеря их рабочей силы и их потеря в комфорте, лишь бы куда-то уйти, это не ведет к победе общей общего для пролетариата, а ведет только к тому, что они повторяют судьбу Агафьи Лыковой, знаменитой, которая, которая ушла вместе со своими родителями старообрядцами еще давным-давно, семья. И живут они в Сибири. жили они в Сибири, осталась она одна. Ее сейчас только подкармливают, так сказать, с барского плеча, как реликт исторический. Но также выжить не получится, если мы будем делиться на такие коммуны. Выживает только более крупная организация. Без более крупной организации мы распадемся на маленькие враждующие племена, которые каждый старается обеспечить себя... И те, кто рядом, считая их своей семьей, ну, точнее племенем. Но как племена раньше росли из семей, и союзов семей, а теперь это просто объединены несколько семей современного типа. Вот. В итоге эта вся конструкция социальная, она получается очень шаткой. Потому что она, на первых порах, как бы еще зависит от капитала. Потому что она напрямую у него закупается, она получает тут э, услуги. Либо они должны тут же уйти куда-то, куда, где их не достанет капитал. Но таких мест у нас нет. Уже капитал может достать тебя везде. И либо ликвидировать, если ты совсем непокорный, Либо загнать обратно в кабалу, если ты согласишься работать. В итоге это просто отсроченная кончина. Я понимаю, конечно, что мы все не движемся к бессмертию, а только от сих до сих живем, но если мы будем не будем себя продолжать развивать в наших действиях, то мы так закончимся. Несмотря на то, что сейчас у нас 7,5 миллиардов уже. И возвращаясь к тому, что вот это вот Непротивление злу насилием, ненасильственные протесты и прочее, прочее, прочее, это не ведет к окончательной беспроводной победе. Если за тобой нет никакой физической силы ощутимой, то ты не победишь. Непротивление злу насилием может быть использовано только когда есть у тебя огромный мощный союзник. Как были все эти студенческие волнения, пока был Советский Союз, только на фоне того, что у Советского Союза была какая-то военная мощь. И он ее показал с 1941 по 1945 год, выставив в тяжелейшей войне, о чем мы говорили в прошлый раз уже. Так, то есть Аркадий сообщил, что то, что какие-то мелкие группы людей, если они куда-то уйдут, они, возможно, и, я отказался от какого-то комфорта, смогут создать. А вот давайте, смотрите, а могут ли, например, создать коммуны люди, например, на уровне численности, вот как город, вот пусть даже какой-то небольшой город, уйти, и без, и без средств производства, потому что крупные средства производства для того, чтобы обеспечить их блага, например, капиталистам, понятное дело, потому что капиталиста, чтобы забрать, понятное дело, у него законы, охраны и право. А вот на уровне города, вот, как они могли, могут ли они уйти и создать коммуну? Потому что, чтобы создать крупные средства производства, наверное, нужно время и какие-то, опять-таки, ресурсы, которых нужно взять. Павел, вот Это нужно время и ресурсы, поэтому да. я говорю, что это все создается постепенно. То есть те же самые кибуцы в Израиле взять. Это очень огромная ассоциация. То есть в кибуцах на данное время живет около 120 тысяч человек. То есть это кибуцы, такие небольшие коммунные предприятия, да. где... У них как бы даже зарплаты нет. То есть ты вступаешь в Кибос. Все, что ты произвел, принадлежит mm -hmm. Кибосу, тебе дают жилье, тебе дают еду, тебе дают там садик, тебе дают транспорт. То есть ты полностью обеспечен. Вот. И такие образования то есть, достигли 120 тысяч в Израиле. 120 тысяч людей вполне вот так вот, как автомат. По сути, образовали эту кому вполне. Да, они производят огромные широчайшие росты. ой Вей. И таких ресурсов, как они, в принципе, на данный момент но, но позволяет им... Я, да, сейчас, они создавались в 1920 году, то есть, сколько mm -hmm. они развивались, около 100 лет. То есть они не сразу это сделали? Mm -hmm. они начинали mm -hmm. буквально ни с чего, то есть, это поселенцы, которые пришли на землю, буквально там, с лопатами. Так, Павел, а может быть, подробнее, они как основное у них, возможно? Так, то есть, они... А где? Они именно в Израиле, получается? Да, в Израиле, также у них, то есть у них вполне позволяют условия выращивать, овощи, продукты для, для жизни деятельности не, не только, То есть продукты выращивают, они и промышленные есть, гибутся, то есть они специализируются между собой, но они торгуют именно на рынке. Но они не сразу, получается, образовались не за короткое время, то есть они постепенно. Да, они образовались очень долго, там не менее 80 лет. Там. Так, слово представляет Аркадия. Аркадий, могли бы. Поэтому, как старый еврей, я таки хочу сказать, что таки в кибуце оно жить не совсем хорошо. Потому что кибуц, как вы уже заметили, он работает на рыночных условиях. То есть его можно обанкротить по рыночным же методам. Это не автономная система, экономистическая. Он работает только за счет дотаций израильского государства. Израильское государство, оно тоже датируется другими государствами через систему кредитов. Ну как и... минимум репарации немецкие Система Кредиты, не... репарации, кор... короче говоря, финансы туда поступают с ресурсами. это не замкнутая система. Либо нам Замкнутую систему надо построить, которая, не треб... которая может быть автономной. От капиталистических отношений, от капиталистов. От... Да. От... Либо держаться настолько крепко друг за друга, что нас никак нельзя было бы разорвать. Такое возможно только при диктатуре пролетариата. Когда сами трудящиеся, осознав свое место в производстве, берут всю полноту власти в свои руки до полного уничтожение классового деления. Не самих классов и их представителей, а именно классового деления общества. Чтобы никто не мог даже помыслить о том, чтобы управлять другим человеком, использовать его для собственной наживы. То есть кибуцы на самом деле не полностью автономные, у них есть дотации. То есть фактически им просто позволяют именно существовать. Конечно, Конечно же, это... а по-другому такое не могло бы быть. Этот феномен кейбутцев еще был актуальным точнее в советские времена для показательной разницы, как живут по-коммунистически в Израиле и как живут по-капиталистически в Израиле. И это также заметно было по представителям этих закрытых общин. И у нас, кстати, есть... Представь. Товарищ, который бывал в Израиле же? Или ты в Испании бывал только? Хорошо, в Израиле не бывал человек, но это тогда надо другого человека позвать, который бывал в Израиле и видел эти кибуцы вживую. И не как мы, голословно говорит. Это можно устроить уже в следующий раз, если согласитесь. Вот. И поэтому останавливаться сейчас на вот этом вот феномене, да еще и единичном, несмотря на то, что самих кибуцев много, феномен он один, о том, что это сработало хоть как-то. А до этого-то были и другие -э, примеры коммун, которые с капиталистическим миром, они просто разорялись из-за неравноценной торговли, потому что… Они же, не уч... они же собирают каждый раз продукта столько же, а им просто повышают цену за продукт, который собирают капиталисты для них. И поэтому им каждый раз приходилось отдавать больше ресурсов своих и разоряться. На этом и, и разваливались коммуны в 19 веке, потому что они не строили автономное государство, а уходили вот как описано было выше, небольшим поселением в леса, допустим, и там как-то жили. Также коммуны строят различные секты, вот, зачастую авторитарного толка, поэтому сам пример коммун, он, он показателен, но я бы сказал, он работает только если... Оно построено именно на диктатуре пролетариата. Диктатуре, выраженной в хозяйственной и другой борьбе за установление власти трудящихся. То есть, фактически, людям нужно брать на средства производства в свои руки и делать одну общую коммуну например, да. между людьми. Из единого плана для развития. То есть, если помните такой фильм «Звездные войны», Планета Корусант, то есть мы все должны в едином порыве стать одним производственным процессом на уровне всей планеты. Тогда мы сможем жить комфортно и распространяться комфортно, и при этом у нас будут все ресурсы планеты, мы не должны будем их с кем-то обменивать, мы ими просто все всей Землей владеем. Все люди-братья, все бабы-сестры, как говорится, и в итоге мы можем не только на Земле хорошо жить, но и получить необходимые ресурсы для колонизации других планет, встречи с иными формами разума, которые, конечно же, существуют, хоть мы и об этом доподлинно и не знаем. Так, то есть мы, выявили, если вернуться к коммунам, то, выясним, то что коммуна если и возможен, то это не в массовом варианте, а в незначительном каких-то отдельных моментах. А в целом будет процветать именно способ капиталистической системы во благо именно паразитирующих элементов, так сказать. Или все-таки возможно на уровне города что-то выстроить, Павел, или нет. Или все-таки в небольшом ну, количестве. Э, ты говоришь, что коммуны, именно разорялись? То есть самая главная причина, то, что что, они не только они, может быть, в какой-то степени могли их но они в ограниченном варианте, то есть в большем определенном количестве, больше, больше каких-то ресурсов они не смогли. Не вот, но, на самом деле я бы назвал другую причину распада коммун, это то, что люди не готовы. Люди еще не могут полностью искоренить себе индивидуализм. Угу. То есть они выходили из коммун потому, что они видели, что... В капитализме можно эксплуатировать кого-то. А здесь в комонии у них не получалось. Поэтому они распога... распадались чисто идеологически. Потому что буржуи пропагандировали то, что у -у -у. можно богато жить, чтобы у тебя были прислужники. То есть не все люди могут противостоять этому. То есть в первую очередь они распадались, потому что, ну. У нас сейчас время закончится или нет? Только -то, только начали. Полный. Так, прошу прощения что перерыва, потому что, что, что, что, что в Они не, не могут, в принципе, разоряться коммуны, потому что, когда люди объединяются, uh -huh. это гораздо все удешевляет. То есть банально, да, мы возьмем автомобиль, если четыре человека объединяются, им uh -huh. не нужно больше четыре автомобиля, им достаточно одного. То есть там экономическая выгода, она большая. Но либо, люди не могут прибавить автомобиль, автобус тоже Люди не могут между собой договориться. Вот в чем беда. То есть mm. они каждый тянут на себя. Поэтому они не могут объединить четыре автомобиля, поэтому четыре mm. по отдельно. Угу. То есть основной посыл, Паша, это то, что люди должны наконец осознать то, что они uh -huh. должны быть именно для общества. Тогда вопрос, Паш, а в какое количество людей должно осознать, это первый вопрос, а второй, а почему если люди все сосредоточено, им надо коммуну почему сразу не сделать как раз одно общее понятие революции, сделать одну общую коммуну как раз с общественным, где все средства производства на общественном благо работают. Вот Ркадий, да? И хотелось бы добавить, а почему у нас начинается тогда осознать? У нас сознание впереди материи или наоборот материя? как-то влияет на сознание и его меняет? Естественно, материя влияет на сознание. То есть, Но... И буржуи то есть, создают сейчас такие условия, что людям просто деваться некуда. Они ищут выход и приходят к тому, что они как... Но... Вер... Хорошо, вернемся к ситуации, которую мы разбирали ранее. Что коммуны ведя неравновесную торговлю с внешним капиталистическим миром, разоряется. Разве это не влияет, э, вполне себе, материальный мир, на осознание людей, которые хотят жить-то жить хорошо. Видим, Оно хочется их... не только вне коммуны, но и в коммуне тоже хочется повышать комфорт своей жизни. Это... Ну, можно например, сказать, например, они хорошее к... стремление не жить в землянке не трястись от холода. Они потому что видят, что они сделали определенное количество продуктов, что им все больше и больше на что получить одни и те же блага необходимы. Естественно, все это влияет на сознание. Может влиять же на сознание все? На... Дело в том, что когда человек видит жизнь вне коммуны, он смотрит на, в первую очередь, на миллионеров, он хочет быть миллионером. А в коммуне всего усреднено. Там нет миллионеров, там есть... Простые работяги. То есть если бы человек в коммуне посмотрел на бедняков в капитализме, а их ведь не показывают, что на них не знают, он в первую очередь живет, может быть, не так хорошо в коммуне. И если бы он посмотрел на бедняков в капитализме, то он бы понял, что да, я неплохо живу. Но он-то смотрит именно на миллионеров, он хочет быть миллионером. Так. А, а, то, что, да, конечно же, То есть тут вопрос не в том, что он смотрит на бедняков или миллионеров, а вопрос в том, что у коммуны отбираются ресурсы, чтобы вся коммуна начала жить лучше. То есть их лишает неравновесной торговлей необходимых ресурсов для развития их вот этого вот поселения, чтобы они Лучше жили. Неужели непонятно, что с, каждым, с каждой итерацией надо жить лучше и лучше этому поселению? что Вот они поработали этот год, у них, допустим, собралось 100 мешков пшеницы на десятерых. На, ну, а в следующий год должно быть 110 мешков, потому что они работали лучше. Они обработали уже землю в прошлом году, они ее удобили, и должно поэтому, должен быть поэтому прирост. А у них остаются все те же 100 мешков, которые они пытаются между собой как-то поделить. А у кого-то еще за этот год родились дети, внуки, правнуки. В итоге тех 100 мешков, которые у них остались, их просто не хватает. И в итоге из-за неравновесности этой торговли коммунная претерпевает вот такие изменения в сознании людей, ее составляющих. Это как и в СССР. Конечно, можно идеалистически представить, что из-за того, что в СССР показывали только, только про жизнь рабочих, а потом Запада пошли фильмы, в которых показана жизнь богачей, и все вдруг внезапно захотели также жить, не осознавая, что капитализм Такую жизнь дают только единицам, но это же не означает, что этому не было материальных предпосылок. Не было изменений сначала в материальном производстве, потом их закрепление в законодательстве с отменой принципа рентабельности всей системы и замены его на рентабельность конкретного предприятия. Поэтому и получилось, что вместо того, чтобы клепать несколько видов мебели для побогаче, победнее, совсем бедных, начали клепать мебель только для богатых, потому что она давала большую рентабельность этому предприятию, а не удовлетворяла спросы и... по возможностям тех, кто населяет страну. В итоге пропала мебель, которую люди могли себе купить, и наступило такое, что вот, а давайте купим стенку. Все гонялись за этими стенками 80-е 90-е годы, за югославскими. Или перестали шить обувь конкретных, точнее, широкого спектра, и выпускали только конкретные какие-то модели, которые больше всего окупались. Или за которые можно было потом в министерстве план подписать, Дал, за, дал на подпись, дай за подпись. Такой был принцип в позднем СССР уже. То есть понятно, что это именно материальные изменения повлияли на сознание людей, а не наоборот. Как вот, Что они наблюдали за жизнью богатых, и из-за этого сами захотели стать богатыми и перестали быть коллективистами. Такого быть не может. Мы хотим стать коллективистами или индивидуалистами из-за того, что творится в нашей материальной среде. Если тебе помогали люди, ты хочешь помогать людям. Ты им чувствуешь себя обязанным, особенно если тебя воспитали так, что если тебя помогли, помоги им, если тебя воспитывают как индивидуалиста, что никому не помогай, будь сам сильным и личностью и на всех наплюй, то тогда ты вырастешь таким же. Тебе это и покажешь на примерах, что вот он один такой и всех раскидал и в кино и в театре и на улице, ты это будешь видеть вокруг себя и материальное культура будет соответствовать. Вообще вот вся материя общественная она будет именно к этому подвигать и продуцировать сама себя в будущее в таком же варианте. Поэтому бывают вот такие вот сбои, мы в системе сбой, коммунисты, и поэтому появляется новый вариант для развития общественной материи. когда Индивидуализм и частное присвоение общественного продукта сменяется уже коллективизмом и коллективным присвоением общественного продукта. При условии, что все как раз на создание этого общественного продукта трудятся. Они просто как-то его маны небесные получают. Так, а согласны ли вы с утверждением, что если, например, люди, пусть даже в довольно значительном количестве образовали коммуну, которая могла действительно уже не то, что себя обеспечить, могла только себя обеспечить, но плюс еще, чтобы там мог бы быть какой-то прирост, благ. Вот. Что нужно... Но это, для этого нужны средства производства, которые все, фактически все находятся в руках капиталистов, и что людям уже придется просто уже в таком случае их забирать, а это уже опять-таки революция. Любое отнимание средств производства у капиталистов, то есть уже чтобы было благо, это уже революция. Согласно, что, чтобы было все обеспечить это нужно в любом случае уже средства производства, Павел, уже… Аркадий? Нет, я не согласен, потому что есть возможность с помощью технологий древности пройти всю технологическую цепочку от неолита до современных станков. Просто на это потребуется ощутимо больше времени. Можно и в современном мире делать все. Все? Ну не за короткий срок. Это, да. Теми средствами производства, которые были известны в древности. Угу. Вместо перфоратора взять э, вот такую вот ручную дрель на смычке, э, подкуривать э, или разжигать костер от. Э, Кремния с десалом. Но опять-таки, чтобы добыть даже ресурсы, пусть даже относительно промышленном масштабе. Эти ресурсы уже находятся уже под, уже под владением уже капиталиста, который, естественно, не даст. Кому он там никому, а он не даст, скажет, у меня тут а туда сам... закон есть, это да. мое, вы уже не имеете права на молитву. Тут уже, опять-таки, приходим И к революционной ком... ситуации. К И в итоге коммуна тогда скатывается к ситуации с папуасами, которые сидят за забором. От относительно комфортного общества. Они так самоизолировались, на них плюнули по этой причине сами капиталисты, и в итоге они либо сами вымирают, либо в таких вот гомеопатических количествах, как папуасы в Паповном Гвинее, содержатся. Поэтому, могли бы согласиться, по с этим вопросом или нет, то, что пусть даже любое создание в значительных групп людей, где имеется форма общественной собственности, это может быть только, ну, при, в результате определенной революции. Может, даже на уровне города, понимаете, на уровне города люди скинут оттуда владельцев и будут завладеть, это уже опять-таки, пусть даже какая-никакая революция, потому что люди там создали… – Григорий, вы не правы в этом, так. потому что, если это все делать на уровне города, из соседнего придут Люди на танках. Ну я БТР. просто про это морчал, понятное дело, там, естественно, уже объявит это бунт и будут задавлены все. Ну, вот будет. именно, мы уже имеем такую ситуацию на юге Украины, когда они не согласны просто с центральной властью. Ну, это уже Поначалу, да. Поначалу, конечно, там были коммунистические движения, но. Капиталисты с этим поработали активно. Так вот, могут ли все-таки люди без борьбы создать более-менее значительные коммуны, где они могли бы спокойно развиваться и все было направлено на общественный благ, пусть даже в этих коммунах, без борьбы именно тоже? Может быть? На это однозначно нужно очень много времени. То есть, если мы хотим все очень быстро, то нужна революция. Но если не хочется проливать кровь, то придется... Все это делать долго. Сто два столетия. больше. Тогда Но такой пока... интимный для нас вопрос, для всех. А сколько крови прольется, пока мы будем не противлением злу, насилием? кровь все равно будет проливаться. Не мы прольем, так и нашу прольют. Так э, смысл тогда не... Вставьте в оборонительную или атакующую позицию, а просто лапки кверху, Бобик сдох. Тогда же все и перемрем, если не будем сражаться за жизнь. Разве такая позиция приведет к победе пролетариата над эксплуататорскими классами? Павел, скажи, кровь пройдет в результате защиты и обороны. Считается ли это кровью и насилием, если это в результате обороны просто сделано? Напал, напал враг, напал бандит, не важно кто. Нет, однозначно защищаться нужно, ты же не можешь смотреть, как убивают тебя самого. А как же противление злу насилием? Сами толстовцы, они безропотно нашли на казнь. То есть, э, им было важнее, что они что они не прольют нищую кровь, сохранят себя как бы в святости. Получается, казнь даже их ни за что, раз их на казнь направление, они да. ничего плохого не сделали. Но они вели подрывную деятельность вот такими мыслями. Их за это казнили, они ни за что. Просто сам факт того, что они вели такую деятельность, они, конечно, высокоморальные, высокодуховные были, но у нас-то бытие определяет сознание, а не сознание определяет бытие. Поэтому, как бы ты ни думал, какой то высокодуховный, к тебе придет Человек с дубиной побольше и заставит либо тебя работать, либо отберет у тебя все. Так что, ну, так что, что лучше да. диктатуры пролетариата, который можно противопоставить диктатуре буржуазии, еще ничего не придумано. И поэтому сейчас надо думать именно о методах этой диктатуры, а не о том, какой метод для установления конечной стадии то есть, из коммунизма надо избирать метод ненасильственной ненасильственного протеста или метод насильственной борьбы. Так, Павел, такой вот вопрос, я правильно понял, что если нападают, то любое применение насилия, ну точнее, силы против противодействия на этому нападению, это считается вполне нормальным, это существо, для, для кого? Для того, на кого? Ну, Но вот. Если говорить о толстовцах, вот -то, mm -hmm. то они, то есть, если их как-то, ну, допустим, были случаи, когда э, власти приходили и конфисковали какое-то имущество, да, они не сопротивлялись, или власти приходили арестовывать. То есть они не сопротивлялись. Угу. А в каком случае они могли оказать э, именно сопротивление? Э, был такой момент в Толсту? Ну, наверняка он был. Там, э, в принципе, люди уже разные. У них не у всех единой идеологии. То есть. Сам, сам Толстой говорил о том, что вообще то есть, не никакого. Ну, можно говорить еще о случае в Индии. О том, как, что говорил Ганди. То есть как таковой Ганди вывел же Индию из-под э, английского английского диктатуры. Да. То есть и он вывел именно. Методы, методом ненасильственных. Так, а в каком году это, в какой век произошло? Ты да, на вывел именно. Это трот, 20 век. 20 век. век. А, были ли силы, которые помогали, способствовали именно выведению Индии из-под колониального владения Англии есть, в, в это время, он... в 20 веке, например. Были ли такие силы, которые пусть даже на политической не могли этому содействовать? То есть в Индии одновременно то есть, была и насильственная, то есть были вооруженные формирования, mm -hmm. которые Индию. Освобождали. И был Ганди, который говорил, что достаточно просто нам сейчас игнорировать индийские, английские товары, английское правительство, английские налоги. То есть если мы сейчас все организованно, все разом начнем игнорировать, то Англия вообще потеряет какой-либо контроль над нами. То есть вот успешный пример непротивления. Угу. Хорошо, а были ли тогда силы других стран? То есть, если брать систему не закрытая, Индия, Британия, как колония и метрополия, а брать земной шар, были ли другие силы, которые могли указать уже Британии, что иди ты из Индии уже? Либо, А если там какие-нибудь моменты кровопролития, они могли спокойно светиться, то, что и даже противодействовать на... Может рядом был уже коммунистический Ой. Китай, рядом с Индией Либо была уже советская Россия Которая, которая показала настоящий помогала... пример без колоний, без эксплуатации То есть был ли такой момент в этот момент, когда именно Ганди объявил то, что именно Я точно не знаю, надо посмотреть Так это как раз было Ганди с гитлеровскими ними ручкался, несмотря на непротивление, зло, насилие. А потом просто выехал на вот этой вот теме, что а мы освободили от британского ига. Хотя на самом деле в этом больше заслуга тех, кто пал на За Индию. политическом международном уровне. То есть на уровне оон это же все поднималось все-таки. Выступали наши дипломаты, выступали дипломаты от стран-народов. Да, в той же Индии дипломаты. Да, той в же Индии, Индии, конечно. Хотя, стоп, насколько я помню, тогда у Индии собственного представительства... Но, нет. Но наша колония, она считалась как территория. Колония же фактически... Мы, по-моему, сейчас историю фальсифицируем своими догадками. Вот, поэтому, ну, но Китай-то точно был рядом. Он, то, что Советский Союз, и все равно он поднимался. Это, конечно же, не Да, тем не более закрылась. тогда еще Сталин жив был. И он мог помочь. Тем более, Сталин уже замечен был в образовании других государств. Например, того же Израиля в 1947 году. То есть в ну, той же самой Великобритании отобрали территорию, и где теперь государство Израиля разместилось. Просто вот по факту того, что мы стали самой сильной армией ну, на, на нашей территории. Так, есть такой закон, сила действия равна силе противодействия. Если, например, противодействия никакого не будет, то то действие, которое было изначально, оно как? мы даже закон возьмем даже физические моменты или также в общественном моменте стоит ли не противодействовать именно на насилию все-таки больше или все-таки в какой-то мере все равно есть оправдание когда нужно защищаться все-таки есть оправдание вообще эта идеология самым главным образом на чем основывается то есть как буржуи собственно нас эксплуатируют они же эксплуатируют нас в том числе нашу группу ну, например, можно ли считать насилием, например, считается ли насилием, когда ухудшение качества продуктов, которые едят да, трудящиеся, которые, несмотря на то, что работают, ухудшение медицины, и все это ради каких-то прибыли и яхт. Считается ли это насилием вот, на класс трудящихся? Ну, естественно, насилие, то есть отнимается, прибавший вот. продукт. Так, Аркадий. Тогда мы должны прийти к выводу, что если против нас такое пассивно агрессивное… Воздействие идет, то мы либо пассивно-агрессивно должны вести себя, то есть по сути вести как агитацию, пропаганду, забастовки, митинги, стачки это пассивно-агрессивная позиция. Или Уже пассивно-агрессивная да, да включу, тоже присутствовать все равно. Потому приходит. что, как заметил ранее Григорий, сила действия равна силе противодействия. Это не только физический закон, но это в принципе. Можно сказать, затерял за... ноги. Да. То есть и то воздействие, которое оказывалось на Толстовцев, оно просто, Вы знаете же, про превращение энергии. То есть энергия из кинетической может перейти в тепловую и, и наоборот, и тепловая в кинетическую. Вот. Толст... Пример Толстовцев с непротивлением злу, насилием – это как раз тот же вариант, когда энергия переходит из одной в другую из одной формы в другую, и они просто это внутри себя копят и как-то распределяют. Они умирают от этого, они садятся в тюрьму, они, то есть, распределяют по своей структуре вот эту вот энергию воздействия на них, вот это вот агрессивного, но это по сути, тоже сила противодействия, но она работает либо на больших массах людей, либо она не работает в принципе, потому что перераспределять в малом объеме нельзя расколиться. А чем хороша именно диктатура пролетариата, она работает именно на малых объемах, то есть небольшая партия может осуществлять именно диктатуру пролетариата. Ну, небольшое количество людей, сравнимые десятки тысяч, сотни тысяч, оно может осуществлять именно диктатуру пролетариата до того момента, как люди начнут осознавать себя как наемных работников, как пролетариат сами и воспринимать себя как часть единого общества. И, и, и поэтому у них будет стремление, как часть общества, улучшать для себя же самих это общество. Вот они работают, и они понимают, что они как часть общества с этого общества получают. Сейчас такое где не возникает, несмотря на то, что они работают на общество, Вот кто-то хлеб делает, кто-то пшеницу сеет, кто-то… Они очень хотели бы работать именно на общество, как говорится. Но они… Нет, они формально работают, они на общество, потому что тот хлеб, который выращен, он должен быть продан. Просто прибыль с этого идет капиталисту, а не в общество уже. В, в первую очередь, да, она идет уже. И из-за этого хлеб распределяется не тем, кому он нужен, а тем, кто может его приобрести за деньги. Имеется в виду товарный хлеб, а не булка хлеба. Хотя булка хлеба, она тоже достается тому, кто может пойти в магнит и заплатить. Это не реклама магнита. Так вот. Опять же, возвращаясь к тому, что мы тут говорим, о распределении по объему, поэтому диктатура пролетариата, она сейчас энергетически даже более выгодна, потому что мало сейчас людей, которые осознают себя как часть общества и как работающие на общество, и их проще будет объединить именно в систему пролетарской диктатуры чем вот, взращивать огромные массы толстовцев, которые будут даже самим своим фактом непротивления, но их массовость будет влиять на тех, кто будет осуществлять диктатуру буржуазии, и осуществлять диктатуру буржуазии будет осуществлять насилие над этими толстовцами из-за психологических проблем при осуществлении этого насилия они могут отказаться это делать, потому что никто не робот, пока их еще не изобрели боевых таких автономных роботов поэтому это все равно тяжело осознавать, что ты повинен смерти людей если, конечно, ты не отбитый какой-нибудь маньяк шизофреник поэтому Сейчас именно вариант будет действовать, который позволяет малой группой добиться опять-таки разъяснения людей, что они должны не индивидуализм, именно в себе должны себе индивидуализм и уже осознавать себя как класс непосредственно своими интересами и чтобы он знал, как он, ему будет лучше. Что ему и как ему делать? Пошли, чтобы добавить. Попробую, что Аркадий добавил, сказал. Ну, наверное, нет. Сейчас, на данный момент, нет. Аркадий есть, на данный момент, еще что? Я думаю, пора переходить к заключительным словам и заканчивать нашу передачу, нашу запись. Заключительно. Так, слово предсказано Павел. Заключительное слово для передачи. Ну, в целом, вывод сказать? Да. Ну, мы как бы выяснили, что... Диктатура при это намного быстрее произойдет, но потребует крови. Но не всем людям нравится, то есть а вот это будущее, революция. Есть мирные люди, которым нужно создавать коммуны, они могут создавать коммуны и уже как бы сейчас начинать. И в далеком будущем, возможно, эти коммуны когда-то образуют большую сеть, которая сможет. Добиться такого результата, как диктатура пролетариата. Так, Аркадий. Сегодня мы многое поняли, как говорят в Саус-Парке. Вот. И про диктатуру пролетариата, и про методы ненасильственного сопротивления. И опять же, как и верно, подметил Павел, что диктатура пролетариата может быть осуществлена быстрее. А значит, потратив сейчас сколько-то... Человеческих жизней мы сохраним гораздо больше. В этом и задача политики. И политиков, жертвуя меньшим, сохранять большее. Поэтому мы должны действовать именно так, чтобы сохранить больше жизней. У нас нету этих жизней, которыми мы можем разбрасываться. Ни своих, ни чужих. Также мое заключительное слово... Пожалуйста, вот все почему-то, пусть даже толстовцы или кто воспринимает революцию, обязательно как кровь, какое-то насилие, чуть ли не оправдан. Понятное дело, это дело с СМИ нынешние, которые уже десятилетия делают свое дело. Но опять-таки, вот диктатура, пусть даже люди, осознававшие себя как они начнут друг с другу разъяснять. Другие люди будут другим разъяснять. Будет происходить массу разъяснений. Неважно, где трудящиеся трудятся, в какой сфере, они будут следствием как трудящиеся. И когда их станет больше, также это армия, это полиция, осознают себя как класс почему мы должны содействовать каким-то там паразитам, которые... Им, их интересует только среди личного яхты. И в конце концов вот эта вся масса просто придет, капиталист, однажды к себе им позвонят, скажет, все, а завод-то ваш уже не прижит а обществу, все. Никакие, никто на вам яхты финансировать не будет, никто вам не будет прислуживать, ничего. Все. Все происходит, произошло своим естественным путем. И, пожалуйста, вы можете также развиваться, так же, ну, приходите, но ну, также вклады, как делайте какой-то вклад в общество. Все. Где там кровь, где насилие. Ну, вот это Вот этот это, вот это вариант, сзади. конечно, всего, именно долго. Ведь сами люди будут очень долго вот это понимать. Есть.. Ну, им банально некогда это делать, они уже работают, потом домой приходят, у них там семейные какие-то дела. Не у всех есть время, это будет все долго. Так, Аркадий, в этот момент решил Все, сказать. мы должны да. уже закончить. Угу. Так, да. все, надо, наша дискуссия подошла к концу. Спасибо за просмотр, и с нами были наши участники. Гость Павел, спасибо, что пришли, спасибо. поддержали. Аркадий, член Союза коммунистов, информагент «Ледокол» и я, ведущий Григорий. Всем спасибо, до новых встреч.